А уже для э, скрининга, уже, э, да, когда пациенты ко мне приходят, вот, то есть, в принципе, они достаточно здоровы, но им нужно, понимаете, все равно они устают, все равно как-то не восстанавливаются, э, память какая-то не такая, концентрация внимания, вот им нужна мобилизация. Вот, то есть они вроде бы по чекапам здоровы, но все равно что-то не то. Да, вот нет вот этой вот энергии. Вот, поэтому ресурс ⁇ это энергия еще, да, ко всему прочему. Вот. Я уже использую другие различные устройства. Есть сегментарная диагностика или функциональная биорганометрия. Ну, то есть, это, как знаете, электротелография, да? вот можно перефразировать. Мы получаем по электропроводящим свойствам характеристики, где электропроводность повышенная по всему телу. Шесть есть датчиков, лоб, руки и ноги. Вот. Ну, это такая скрининговая технология, она, безусловно, не позволяет а, выставлять точные диагнозы, но на старте вполне достаточно, чтобы понять, в каком состоянии человек находится. Вот. А, да, функциональная пиороганометрия. То есть, сейчас я вижу напряжение там шейно-воротниковые зубы, а, это спазм, да, гипоксия, кислородное голодание головы. И человек приходит, говорит, ну, что-то, вот, знаете, вес никак не сбрасывается, да, как-то самочувствие не очень... Вот, начинаем разбираться. Да, видно по этому исследованию, что он ходит в состояние кислородного голодания. Но это не пока что и, там, не МРТ, а потому что нет выраженных проблем mm с -hmm. сосудами, да, и очагов никаких. Вот. А устройство это уже демонстрирует. И оказывается, что он просто ночью храпит, значит, еще, там, мягкое небо подвисает, и периодически он входит в состояние кислородного голодания, мозг недовосстанавливается. Все. Это наш командный пункт. Значит, там, гипоталамус, гипофиз, все сигналы идут на то, чтобы надо, значит, восполнить. Давай там есть больше, э, да, сладкого больше и так далее. Вот. Еще одна технология называется газоразрядная визуализация по методике короткого Это наш профессор. Вот. Э, да, идея, в общем-то, давняя совершенно кирильяновское свечение тоже относится к таким технологиям хрени функциональным. То есть это не УЗИ, да, там, где вы пришли и получили, значит, в разных местах одну картинку. Да, здесь это довольно-таки динамичные индикаторы. Вот, но смысл в том, что в определенную такую коробочку помещается пальчик в высоко поля, вокруг пальца, пальца появляется свечение. Вот, и по характеристикам можно сказать, вот ну, так вот выглядят заключение. Да? Вот, то есть вот пальчики разбиты по сегментам, Оказывается, что каждый сегмент в той или иной степени отвечает за состояние определенных внутренних органов или систем организма. И вот если вы обратите внимание на верхнюю э, строчку, видите, да? Вот. То есть вот синий индикатор, синий, uh -huh. это вот показатель измерения. Вот И Есть вот шкала э, там, слева направо, здесь все наоборот. Вот. Но понятно, что синий показатель заходит в желтую зону. Видите, да? Да, да, видно. Вот. То есть он не в зеленый. Вот, то есть вот у меня да просто есть примеры люди приезжают с Мальдива, они там отдыхали две недели да прекрасно все вроде бы они должны быть на релаксе приезжают несколько дней адаптации вот, а они, они находятся это, это показатель стресса то есть они продолжают находиться в стрессе вот, да, то есть и, по различным характеристикам можно очень много чего сказать вот, используя вот эту технологию вот, да соответственно это то, что касается а, уже измерений скрининга. Ну и, и конечно же, дальше есть э, различные методики, э, такой, то, что называется, доказательной медицины, да, то есть нужно обязательно посмотреть уже биохимию крови, посмотреть, э, да, что у нас общего об анализе крови. Да, нет ли там аллергических процессов, нет ли дефицита того железа, что с лейкоцитами, нет ли воспалительных процессов, понимаете, потому что все это как бы откусывает ваш ресурс. Вот, то есть если вы ходите, а, и какой-то аллергический процесс, вот такой вял текущий, а это тоже, да, часть энергии иммунной системы уходит на борьбу с, с аллергенами. Вот, то есть вы, мы как бы расходуем энергию. Вот поэтому... Тут очень много составляющих, которые говорят о запасе, о ресурсе. В этом смысле, конечно, да, нужно смотреть и биохимию, имеет очень большое значение. Там железо, ферритин должен просматриваться. Причем, опять-таки, ферритин по бумажечкам, вот, по вот этим референциям значений, да, которые бывают в лабораториях, они колеблятся. Ну вот, но да, человек, который не подготовлен, то он видит, там ферритин, норма, нижняя граница 8. А верхняя там 150. А у него 20. Ну, вот как бы и отлично. Ничего не отлично. То есть человек входит в состояние ферропинии, дефицита железа. Это 30% всего железа. Вот. А находится в, в связке с белками, ферритине. Вот. И он входит в гипоксии, кислородным голоданием. Вот. И дальше что происходит? Да, нарушается синтез, ну, там, стероидный профиль, нарушается гормонов, повышается гидротестостерон приходит ко мне девочки, говорят, мы уже все там с косметологами проработали, никак не можем с акне-бульгари справиться. Знаете, то есть все время какие-то подсыпания. там Микробиот проверил, все нормально. А вот, дегидротестостерон смотрели или нет, а он там в 2-3-4 в в раза выше нормы. Почему? да Потому что низкое железо. Все, поднимается железо, опускается дегидротестостерон, который стимулирует синтез сальными, сальными железами сала, да, в котором прекрасно себя чувствует пропионебактракна, ну, то есть пропионе бактериям, которая вызывает воспаление. Вот такая цепочка. А еще ферритин в цитохромах. А цитохромы у нас, ну, то есть это вот как раз эта цепочка. Плюс еще он влияет на дофамин. Дофамин это драйв, желание. Все, человек приходит, вот как бы нет никакого желания, все, какая-то апатия. Вот. А в чем причина? И причина как раз в том, что низкий ферритин И он должен быть не 20, а 120. Да? Или там, ну, а есть некоторые порог, тоже его не нужно превышать. Знаете, витамин D3, да, здесь уже об этом ну, все рассказали, да, не буду повторяться. Группа B обязательно, там, магний, это там, 200 лишних ферментов. Ну, вот. То есть и так далее, и так далее. То есть это все нужно учитывать. А дальше это уже такой базовый промер, Естественно, конечно, УЗИ нужно посмотреть всех органов, потому что бывает да, где-то что-то ну, из случайных находок, да, какой-то камешек в почках. Вот он пока маленький, его еще можно разными способами уменьшить и, в общем растворить. А если пропускается этот момент, ну, там, 2-3-4 года, вот он уже классифицируется, с ним сложнее. Вот, то есть это может быть только оперативное лечение. Поэтому, да, нужно делать чекап регулярно, то есть свой ресурс нужно мониторить, его, его нужно во время рассматривать, то есть возвращаясь к теме а, именно здоровья, да, его поддержания. Это, это работа над собой, то есть это не а, какой-то момент, а это движение, вот это процесс, то есть это не явление, это процесс. Вот. Ну и так далее. Если уже продвинутый уровень, да, то здесь мы посмотрим на генетику, вот, да, мы посмотрим нейротрансмиторы определенные, посмотрим уже стероидный профиль в слюне, гормонов, нет, нет ли там истощения тех же и что можно сделать. И дальше при необходимости я уже либо мы работаем в клинике сами, со своими специалистами. То есть у меня хороший остеопат, гинеколог эндокринолог есть, да, хороший узист с действующим там, сертификатом американской ассоциации, которая работает по стандартам европейской медицины. То есть у нас так, вообще мало кто работает чрезвычайно тщательно, да, внимательно и плюс много смотрится то, чего, ну, как бы у нас не привыкли, у нас вкузи отношения такой, знаете, мимоходом, а там ну что-то посмотрели. На самом деле но в Штатах там все совершенно по-другому, и в Европе, да, то есть это очень важный элемент доказательной медицины, все это там, документируется, сохраняется. Вот, поэтому, да, и лаборатории шести лабораториями мы сотрудничаем. Вот, поэтому, да, можно рассматривать э, здоровье, вот, теры ресурс, совершенно с разных сторон. Вот, и лучше, конечно, когда э, мы сохраняем здоровье, да, не лечим заболевания, это совершенно такие разные подходы, да и нормы несколько другие, и, в общем, и технологии. То есть здесь знаете, важно не допустить движения в точку, прихода в, в, в, в, в, в, в, в точку необратимости, невозврат. Знаете, вот как самолет летит, вот, он там половину бака выжигает, и все, он уже вернулся на, ну, там, больше чем половину. Да? Он уже на аэродром, с которого стартовал не может. Но так и в организме есть функциональные нарушения обратимые. А есть необратимые, да, которые уже сошли слишком далеко, и там должны начать работать хирурги, онкологи, да, узкие специалисты с очень такими жесткими и выверенными медикаментозными схемами. Ну, поэтому да, нужна вся медицина, да, и специализированная, и профилактическая, и превентивная, и еще как нибудь